Ты не бойся, я уйду неслышно, Ты не станешь от меня устал. Взяв мобильный с туфлями под мышку, Выйду из подъезда и растаю. Люди существуют параллельно, Людям не нужны пересечения. Ты не бойся, я уйду мгновенно, Дважды не войду в твое течение. Мозг художника? Питают стрессы. Лучший педагог по режиссуре Говорил, что нужно ставить пьесы Только о себе, Пусть даже в сюре. Я не стану по телам скидаться От раската реплики финальной. Ты не бойся, мне ведь не пятнадцать. Ухожу я. Профессионально.